Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, моя фамилия Раев. Я из города Курска, врач-стоматолог. Являюсь также руководителем стоматологической клиники Здраво. Помимо этого я являюсь еще и ведущим специалистом, главным врачом. И вот посетил во второй раз курс Виталия Семеновича по организации, консультации и так далее, Именно почему второй раз, причем второй раз я уже с сотрудником приехал, потому что, так как расскажет Виталий Семенович Поволоцкий именно передаст эту информацию именно из первых уст, эту именно очень ценную информацию, вот я посчитал обязательно нужным. Ну, а о курсе что? В двух словах можно сказать, это замечательный курс, просто великолепный, он необходим как врачам, так и управленцам, я это понял уже дважды, то есть э, спасибо ему огромное, э, будем дальше сотрудничать.